Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу рассказать вам про вот такую покупочку из FixPrice. Это густое масло для волос. Коза Дереза называется на козьем молоке. Горчичное, укрепляющее, с настоем лопуха, шалфеем и коллагеном. Покупала я его за 77 рублей. Здесь идет объем 175 мл. Так, что пишут? Густое горчичное масло на основе козьего молока с настоем лопуха, шалфеем и коллагеном укрепляет волосы после первого применения. Легкая текстура масла глубоко проникает во все слои волос, уплотняя и крепляя их изнутри, пробуждает волосяные луковицы, стимулирует быстрый рост, восстанавливает секущиеся кончики, делает волосы густыми и эластичными. Так, идет вот такая крышечка. Тут все было запечатано, вот это место, то есть никто... Посмотреть не мог. Идет вот такое вот масло. Вот. Пахнет очень приятно. Что хочу рассказать про него? Блин, 10 из 10 просто средства. Оно мне вообще безумно понравилось. Просто она спасла мои волосы. Она действительно справляется со своими функциями. После нее у меня волосы вообще просто как шелковые были. Они очень хорошо расчесываются после нее. В общем, вообще здоровское масло. Вообще всем рекомендую, просто супер. Это, наверное, вообще самое лучшее масло, которое я пробовала маска. Называю это маской, потому что на масло оно не особо похоже. Вообще самая лучшая покупка моя для волос из магазина Fix Price. Так что берите, не пожалеете, 77 рублей. И в принципе, я уже пользовалась им два раза. Как видите, у меня, в принципе, не так много я и стратила на свою длину. Хотя наносила я не жалея, чтобы хорошо все пропиталось. Держала. Так, вот тут написано нанести на влажные вымытые волосы, распределить по всей длине, и через 3-5 минут смыть водой. Но я держала около 2-3 минут, мне это вообще хватило за глаза. То есть вообще классное средство, так что вообще просто берите, не пожалеете. Я не знаю, почему раньше я его не брала, хотя я его видела. Ну, все как-то что-то я его откладывала на потом, либо что, что очень жалею. Сейчас вообще, если не найду еще лучше средства, хотя, наверное, сомневаюсь, что буду его брать для себя. Очень мне понравилось. Так что просто ну, вообще у меня даже слов нет на это густое масло. Очень классное. Вот. Так, что нам здесь пишут? Составе... Состав, кстати, очень хороший. Здесь идет. Настой блепихи, настой лопуха, масло миндаля, масло горчицы, софлоровое масло, масло жожоба, так, экстракт липы, молочный протеин, экстракт козьего молока, экстракт шелфея, коллаген. Так, и все. В общем, вообще супер средство. Так что берите, вообще вот точно не пожалеете. Вообще никаких изъянов к нему нет хорошо промывается, волосы после него вообще, вот действительно, это вот как я не знаю, никак после салона, конечно, но как бы даст пору некоторым, даже профессиональным средствам, которые стоят намного дороже. Вот. В общем, решать вам брать или нет. А на этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!